Привет, друзья! Сегодня мы с вами отправляемся в деревню Задняя поляна Новосильского района Орловской области. Посмотрим, сколько здесь домов, сколько жителей. Узнаем, как им здесь живется. Приятного просмотра! Так, да, друзья, первый домик. Домик старенький. Повозка стоит, да, лошадь имеют. Да, лошадка. Добрый день! Вы давно живете здесь? Здравствуйте. Здравствуйте. Да. Давно, да. С рождения или как? Да, да. С рождения? Да. Это деревня или село? Деревня, деревня, село, деревня. Не знаю, деревня, да. Деревня, да? Да. Вообще много раньше домов было? Ну, раньше много, да. елки Ну, сколько Только... вот на вашу память, сколько домов было? До конца... Это что, это какое-то это какое как и дохрена было, ну вот. А сейчас сколько осталось домов? Два, три. На лет прижает, прижает. На лето. Да. зимой лежит. Лошадь ваша, да? Да. А газ есть здесь природный? Нет, не нету? Нет, нету. А вода? Вот и проложили где Куда? Нету, то есть Ну от башни не идет водопровод? Нет. Нету? Нет. Как живется? Крышу сами делали? Брат приезжал в Москве. А, брат сделал? Да. А сколько вашему дому лет? Не ну, да. Как я. Ну, да. Сколько? Отец помер. Отец был. Ну, я же... Не знаю, не помню. Ну, да. <свес> Ясно. А вам сколько лет? <свес> <свес> <свес> <свес> сколько? Вы на пенсии? На пенсии, 1000, 1000 получается. Хватает пенсии? А магазин есть здесь у вас? Есть, у Пордея сейчас поеду, забирался и поехать А, магазин собирались? Да, да, закупить Морозы обещают, морозы, елки-пал Ну да, морозы, да Морозы, да Все ускану Морозы, я закуплю Дровы заготовили? Да, да Дровы надеялся, чтобы он закупил а так хозяйство какое-нибудь есть у вас? Куры. Куры только? Да. Ну сейчас там живет кто-нибудь дальше, есть там да, жилые дома? Уехал, уехал. Только сейчас уехал. Я ходил с ним семь. Магазин поехал? Ж? Да, да. Ладно, спасибо вам, удачи. Да, еще, еще спасибо. Ну, за рассказ. Да? Все, да. все равно. Скаж, скаж, скаж. А лошадка давно? Лошадка? Сколько ну, лет да. лошадка? Давно. Сколько лет ты? Да, ну вот тоже. Вода. -то, вода какода летят. Вот Вот так. Ну, вода, лето, лето. Понятно. Лет, да. Ладно, пойду пройду подальше. Спасибо. Да, вот здесь домик стоит еще. Дом заброшен. Попробуем пройти к нему, смотреть. Там даже два дома. Рядом стоят. А, один дом хороший, из кирпича сделан. Этот дом старый. Но это не дом, это сарайчик, по-моему, стоит. Дорожка сюда накатана. Кто-то здесь ездит. Так, вот еще домики виднеются. Здесь машина стоит. Крова заготавливают. Но никого не видно на улице. Там дальше еще старенький домик. Деревянный. Интересно, живет здесь кто? Домик старенький, О, крыша черепицы покрыта, разровняли здесь. Там еще домик маленький, дачный. Кого не видно здесь. Красиво сделано. Это банька что ли такая. Ясеня большие стоят. Цветы цветут еще. Ну, скорее всего, я думаю, на лето приезжают здесь люди. Дорожка идет дальше. Пойдем, пройдемся. Вон там, по-моему, друзья, виднеется колодец. Да, ведро висит. колодец глубокий, но ну, вода вроде там есть на самом дне но тропинки сюда нет никто не ходит сюда за водой вот еще дом заброшенный сейчас подойдем поближе посмотрим на этот домик подвал был, валился, камнем выложен, домик старенький, деревянный, как красиво сделаны узоры, вырезка. Идем внутрь, посмотрим. Ух ты! Все проваливается уже. Доски поснимали, наверное дрова местные. Такой домишка. Потолок разобрали. Печь. Это большая комната. Так, друзья, электричество идет дальше. Дорожка тоже. Вот, друзья, здесь прудик у них есть. Интересно, рыбу ловят они здесь? Стульчик лежит. Елочка красивая в лесочке растет. Все заросло, друзья. Здесь дома, скорее всего, были дальше. Ставяли, но от них уже ничего не осталось. От этих домов. Вот стоит трансформатор. И электричество туда не идет. Вот такая вот, друзья, деревня. Всего три жилых дома. Один точно постоянный. А вот еще два, не знаю, скорее всего, на лето только приезжают. Сейчас посмотрим на эту деревню с высоты. И на этом все. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал.